Доброе утро. Начинаем пресс-конференцию на тему массовое браконьерство в Дворечанском районе. Трупы есть, виновных нет. Второй год по распоряжению главы областной администрации охота в Дворечанском районе закрыта. По словам сотрудников парка, местных браконьеров законодательные запреты не останавливают, о чем свидетельствуют найденные на территории местного охотничьего, охотничьего хозяйства Останки диких животных. Подробнее об этой ситуации расскажут наши спикеры. Это Андрей Кобылев, начальник охраны национального природного парка Дворичанский. Андрей Тупиков, заместитель директора природного парка Дворичанский. И Олег Вяткин, член экологической группы Печенеги. Доброе утро. Олег, пожалуйста, вам слово. Доброе утро. Доброе утро. Сразу хотелось бы еще раз сказать спасибо Харьковскому кризисному инфоцентру за то, что вы позволяете вести ну, темы важные, как нам кажется, для общества. Вот, начнем. Ну, нач, изначально хотелось бы сказать о том, что ну, нас многие упрекают там, в фразе браконьерства, что вот да, действительно, технически это не является браконьерством. Браконьерство это факт незаконной добычи дыких Вот, Мы не зафиксировали непосредственно Факт, мы не поймали никого за руку, но мы сейчас попытаемся описать логику того, как это происходило. В Дуречанском районе запрещена охота в течение двух лет. Вот. В дворечанском районе проводились санитарные отстрелы в количестве 10 лицензий, при этом все шкуры были утилизированы. Ну, это обязательная процедура. В вот. Ор, ну и другие пользователя естественно, не охотились тоже. Более того, они не имеют права даже охотиться на кабанов. Соответственно, такая находка, ну, по всем... Как ни крути, такая находка, такого количества шкур диких животных, иначе, как браконьерским способом, добы, добыться быть не может. Вот. Ну, и теперь конкретно вот о сути, как все, это, как все это происходило. Сообщили об этой находке изначально благодаря работе охраны национального парка. Они получили информацию, что примерно в тех местах находится... Что-то, ну, следы браконьерских охот, я думаю, что Андрей Иванович подробнее потом расскажет. Вот. Мы со съемочной группой Green Video на следующее утро выехали туда, почему ну, в, в Дворичанском районе есть конфликт интересов между охотхозяйством и национальным парком, который длится уже два года, и поэтому ну, большое внимание приковано к этому району именно. Мы выехали туда, буквально очень быстро нашли шкуры, причем найти было несложно. Вид был такой апокалиптический, огромная стая воронов разлетающаяся. Ну, найти было несложно, вот. сразу же написали заявление в милицию, отвезли ее и, соответственно, вместе с милицией вернулись на место. С, полиции. с полицией, я прошу прощения, еще не привык, тем более, что они еще пока работают как милиция. Вот. Далее хотелось бы вот пару слов сказать что о действиях полиции. Они ну, постоянно пытались каким-то образом... Не выполнить свою работу, то есть не выполнить свою работу хорошо, то есть сначала, сначала они там пытались отрезать пару ушей и, и уехать, их убедили, что все-таки это вещественные доказательства, должна быть проведена экспертиза, как там добыты эти животные, потом они пытались, пытались загрузить все в один фургон, свалить и, и как бы опечатать фургон, тоже получилось убедить, что через неделю этот фургон у вас завоняется, а распечатать его без понятых будет невозможно, вот. Ну, в итоге можно сказать, что полиция отработала, они действительно описали, все, что нашли, все было зафиксировано, все было, все было описано, все было увезено ну, в милицию, там, на хранение, и вот уже на данный момент возбуждено уголовное дело по 248 части 1, незаконное, незаконное полювание. Вот. Но есть один нюанс. Это уже не первое дело о браконьерстве в Дворичанском районе, которое фиксировалось. Причем фиксировались браконьеры непосредственно на месте, их ловили с добычей, их ловили с оружием, но опять же дворичанская полиция, тогда еще милиция, все эти дела заминала. Мы уже много раз про это говорили, о том, что непонятно, как они работают, непонятно, ну, кто им платит деньги, точнее, понятно, но ну, непонятно, почему они их берут. Вот, и надеемся, что еще раз прозвучав вот с экранов, возможно, наша прокуратура заинтересуется действиями дворечанской полиции. Потому что, на самом деле, мы не уверены в том, что и это дело полиция расследует адекватно. Вот, теперь о самой ну, о самой проблеме более подробно о том, что такое кабаны, чем грозят такие охоты, расскажет Андрей Игоревич заместитель директора Национального парка Дворечанский. Можно сразу начинать? Да. Да. Ой. Ой, я прошу прощения. А, да, это произошло 7 февраля. В воскресенье было найдено 23 туши кабана, ну, шкуры и залышков туш кабана, и полторы косули и три лисы полторы косули, потому что копыта двойной набор, а шкура только от одной. Вот. Ну, я, же, то есть сам, я почему? Потому что сама находка очень впечатляющая. Ну, то есть, это как раз снимки. Да, это снимки вот этого дня, то есть изначально видно, как эти шкуры были свалены, ну и потом уже, когда милиция их разбирала поштучно, там вот видно, вот они выложены, выложены в один ряд. Угу. Вот. Понятно, спасибо, Андрей, пожалуйста. Итак, мы часто Обсуждаем кабанов, но на самом деле мало вообще кто, кто представляет, о а чем же они полезны вообще и какую роль они играют. В общем-то, как и все живые организмы, кабан занимает свою определенную экологическую нишу. Вот. И вообще в природе он, он имеет на самом деле довольно важное значение. Заключается оно и связано оно в первую очередь с его роющим образом жизни. Вот. Кабан в поисках пищи взрыхляет землю, тем самым он способствует заделыванию семян и напрямую способствует естественному восстановлению лесов. Кроме того, кроме того поскольку кабан – это всеядное животное, он фактически является санитаром леса, так как кроме растительной пищи в его рацион входят также, например, мелкие грызуны беспозвоночные, мелкие грызуны, которые, например, ослаблены болезнями. Вот. Он поедает также падаль. Но кроме всего прочего, огромную часть его рациона составляет беспозвоночная, и таким образом кабан является регулятором естественной численности насекомых, которые способны причинять вред лесным э, массивом. Ну вот в целом о положительных сторонах кабана. Да? Э, теперь, что хотелось бы отметить, отрицательного, ну так сказать, да. Э, Политика ведения вообще охотничего хозяйства заключается в, в первую, ну, может быть не в первую очередь, ну в одну из очередей в поддержке и увеличении численности именно охотничьих мыслевских тварей, вот. И, соответственно, охот хозяйство выполняет ряд мероприятий, которые способствуют искусственному увеличению численности этих животных, вот. К чему это может привести? Но, с одной стороны, поддержка человека в данной ситуации нарушает нормальный баланс и способствует выживанию более слабых особей в популяции, что в дальнейшем вообще приводит к частичной, а может быть и полной деградации популяции диких кабанов. С другой стороны, скопления кабанов довольно большие могут, в какой-то мере наносить вред сельскохозяйственным угодьям. Чаще, конечно, этот вред сильно уж преувеличен, не такой уж он прям огромный, но все-таки они его могут наносить. И с другой стороны, увеличение численности кабана, здесь его скопление в определенных лесных массивах уже и связывая в связи с тем, что он ведет роющий образ жизни, да, здесь уже вот этот роющий образ жизни начинает приобретать некоторые такие негативные э, стороны. А именно, э, он уже не просто взрыхляет землю, а перепахивает э, лесные массивы. И э, здесь уже семена не, не, не способствуют возделыванию и восстановлению леса. А наоборот, идет уничтожение вообще молодняка подроста, вот и сильно, очень сильно нарушается почвенный покров, вот теперь ближе к браконьерству перейдем, да, к незаконным охотам и к в целом уничтожению поголовья. Вот представим себе, что определенная территория вмещает в себя, может обеспечить при нормальных условиях жизнь, там, скажем 50 кабанов, грубо говоря. Да? Вот это, это совсем не означает, что на этой территории будет жить 50 кабанов, ни шах влево, ни шах вправо. Ну, плюс-минус на этой территории при нормальных условиях без вмешательства человека будет жить вот такое определенное число. Что же происходит? Когда охотничье угодья, охотничье хозяйство? Искусственным образом увеличивают численность дикого кабана, происходит увеличение численности общего поголовья. И здесь, в общем-то, кроме того, что я уже сказал, какой вред дикий кабан поголовье могут наносить э, окружающей среде, э, кроме этого у самих популяций возникают проблемы, которые связаны ну, в первую очередь это с нехваткой пищи да? и пищи. Э, появляются ослабленные, э, ослабленные особи в, в, в популяции, что в дальнейшем вообще может э, способствовать вспышкам каких-то заболеваний. Вот, это касаемо... Увеличение численности. А что же происходит, когда численность резко сокращается? Резко сокращается она либо в момент проведения мероприятий депопуляции, это вот как раз мероприятия, связанные с борьбой африканской чумой свиней, да? либо... либо как раз вот такие вот массовые убийства животных, массовое браконьерство. Что происходит в эти моменты? В эти моменты, в момент резкого снижения численности, мы помним, да, что на определенной территории вот живет определенное количество особей этого дикого кабана. И на самом деле эта ниша, которую занимает кабан, она никогда не будет пустовать. То есть в момент резкого снижения численности появляются, грубо говоря, вакантные места. Вот, и получается, что э, такое резкое снижение способствует э, прямому притоку в эту область особей из соседствующих областей. Да? Вот, э, и касаемо вот этого, например, случая, здесь э, найденные особи были, да, найдены остатки да, диких животных, были найдены буквально там в... Ну, может быть, в 8 километрах от границы с Российской Федерацией. И если мы, а сейчас в свете того, что в Харьковской области, да и вообще по Украине, очень яро обсуждают проблему африканской чумы свиней, проводят какие-то нарады, хотят что-то там отстреливать. Вот. В принципе, мы по Харьковской области ситуацию с африканской чумой знаем. То есть ее нет. Среди диких животных нет зафиксированных случаев заболевания Африканская чума свиней. Но в то же время вот такое массовое убийство животных в данном конкретном случае может привести к тому, что, например, с соседней территории Российской Федерации, где мы не знаем ситуацию с африканской чумой свиней, могут прийти сюда свиньи уже как раз больные не только африканской чумой, но и другими заболеваниями. Таким образом будут возникать очаги болезней. Андрей, спасибо. Андрей Коболев, а как вам вообще справляться вот с вашей работой в контексте того, что происходит? Да. Расскажите да, подробнее о своей работе. Четыре ну, года тому мы стали сусидами территории дочернего предприятия «Бирюк». Охрана национального парка, наличие четырех сперобитника, три охранниц и я начальник охраны. Я тут хочу выступить больше как гражданин Украины, как житель Дворічанського района, а не как начальник охраны Национального природного парка. Что касается випадку с шкірами дикого кабана, хочу сказать первопричины, внаслідок чего сталося це на территории мисливського господарства «Бирюк». Первое. Это организация охраны ними. Насколько мне известно, Экологическая инспекция в 2014 году проводила проверку ДП «Бирюк» и делала зауважение, что в ДП «Бирюк» нет Хотя люди с посвященными Єгеря на территории ДП «Бирюк» всегда были. И этих людей громадская затримувала на вишках ДП «Бірюк». Передавали материалы до міліції тоді ще, це громадянин Грищенко. Так, відповіді громадськість не отримала по Грищенку, чи притягнений він до адміністративної відповідальності за нарушение правил полювання. Ці посвідчення виписуються директором ДПБюк. Я на власні очі бачив. Підпис и прізвище Лобач. Але охрана не здійснюється как таковая. Ягеря, так называемые, розвозять корма, это все проходить на наших очах. И занимается охраной своими методами, совсем незаконными. Есть факты нанесения гражданам Дуричанского района телесных ущербов, есть порушенные криминальные справи, есть погрозы, внаслідок чего люди відмовляється отказывается від от своих заявок о нанесении им телесных ущербов. Недавно был факт, да мислиец порушил да, мислиевскую ручницу и шел по территории мысливского господарства Депобирюк. Я буквально вчера с ним общался, он заявляет, били по ребрах, били в живот, били в голову, надели верьевку на шею, тягнули по снегу, а я попрощался с жизнью. Потом потомочную свирьевку уже сняли. Привезли человека в полицию. В полиции направлення на суд судмедэкспертизу. Человек чомусь не поїхав, не будет говорить, чому. На судмедэкспертизу. Как они конкретно поражают правила использования этой Конкретно. Згідно закону про мисливское господарство и мисливство, например, нічне полювання заборонено. Мы являемся свидетелями того, что фары, той же Грищенко значным прицелом в лісі, на розташовані на дереве, з порушенням на полюванні находятся. Согідно с этим закону, заборонено полювання з автомототранспорту. постоянно и только з автомототранспорту проходят полювання. Какие еще порушения? Я не знаю, какая там насыщенность должна быть мисливців по их правилам. Я не вижу их документов. Ну, мисливців приезжают в одни города 20 и 30. Я тоже свідок цих и как они там расположены. Інше полювання проходить ближе 200 метров, например, до села Красного, которая лежит рядом с Национальным парком и мысливским господарством. Мысливская вежа, які знаходяться з из них три на территории национального природного парка. И мы четыре года не можем приписами э, заборонить их находление там. Одна из мисливських веж находится в 50 метрах от хат жителей села Красное. Там также насыпана кукуруза, приманивают тварин, и там же стреляют их. Ну, это все э, э, мы видим, мы святки, э, которые охраны парка. Давайте подождите секунду. Я не... ну все, все, сейчас задаю. Ну просто есть, есть, есть, есть регламент, пожалуйста. Про конкретный Поднимите руку. Я вам дам микрофон и вы зададите вопрос. Я Областное телевидение, новости. Ну правильно, сидим. Конфликт у вас уже долгосрочный, не первый год длится. Скажите, вы писали в прокуратуру, заявление подавали, но ну, это как-то все голословно. Но есть у вас документальные подтверждения, кроме того, что ну шкурки, да, там валяются, того, что именно Бирюк виноваты. Вот есть какие-то? Почему вы в прокуратуру не подаете заявление? Сейчас можно я отвечу. Именно на это по этому факту мы никого не виноватчи мы взвинувачиваем ДП Бірюк в том, что оно не организовало належну охорону своих мислифских чого і пройшло произошло большое забивание диких тварин. Сказать браконьерство, не браконьерство, но если никаких документов нет на полювання этих тварин, это браконьерство, сгідно закону про мислифство. Если вы хотите неголословно, ДП Бірюк само зафіксувало порушення в минулому году, закупивши, привезши без узгоджения с Министерством экологии 15 оленя, чужородного для тієї территории. И выпустила под видео, там выступал главный начальник управления ветеринарной медицины району. Все было обнародовано. Реакции правоохранительных органов на выпуск чужеродного виду на территорию национального парка никак не зареагированы до сих пор. Оксана Зинковская, Объектив новости. Вопрос по вот этим шкуркам. Вы нас ради этого собрали, правильно? Да. Вы документы уточняли у ДП «Бирюк», есть ли у них разрешение на охоту? Это было на их территории, на территории их охот хозяйства. И что вообще тогда ваша охрана делала на территории их хозяйства? ДП «Бирюк» сразу громадский мы там не были, как охранники. Нас запросили э, прибыть туда, и мы не были, как охранники э, национального природного парка на той территории. Мы, граждане Украины, можем находиться на любой точке Украины без будь будь-якого дозвола, если это не заперечено какими-то нормативными Ну Но вот только что сказали активисты о том, что вас приглашали туда. У вас была информация о том, что там шкурки валяются. Ну, не зовсім, не зовсім у мене. Не совсем у меня информация была. Вот. ДП «Бірюк», громадськість, зразу в той же день дала їм інформацію, що є таке, одному з учредителів ДП «Бірюк». Він сказав, це провокація. Представте ситуацію, у вас дома кража, крадіжка. Вам дзвонять сусіди, у вас крадіжка, і ви не приїжджаєте. На їхній території видно порушення, за які вони несуть відповідальність перед законом, перед договором з Харків лісом. Несуть ответственность. И они не появляются туда. Они появляются через день туди, чтобы снять ролик и сказать, какая плохая национальная национальна парк и его охрана. Я не вижу связку. Тут стояло вопрос, почему виникла ці шкури, де они взялись. Никто Берюк не обвиняет в том, что это они сделали, вывезли. Хотя думать больше не про что. Выедьте в район Дворічанський, проведіть кореспондентське расследование. И спросить у людей, кто там э, мисливством занимается. Чи можно кому-то другому выйти на территорию Депабирюк с вирушницею. Там сразу людей бьют, кидают в багажник, вывозят. Я вам не, не шуткую. Это есть факт. Андрей Иванович, можно я да, отвечу на, на вопрос, заданный вам, касательно этих шкур? Э, Андрей Иванович уже сказал, что да, мы никого не обвиняем, но есть законы Украины. Э, и, как бы, согласно ним... Э, вся все животные являются загальнодержавным ресурсом и они принадлежат народу Украины. Недаром это звучит норма как охот пользователя то есть отход пользования. Охот хозяйства берет на себя обязанность осуществлять охот пользования, увеличивая поголовье таких ну, тварей. За счет вот этого вот увеличения они получают, ну они увеличивают поголовье, получают лицензии на отстрел. На этом построен бизнес. При этом все равно они являются исключительно пользователями и угодий, и тварин и у них составлен договор и по закону про мысливское господарство до поливания и непосредственно по договору который у нас есть вот. они обязаны охранять свои угодья вот такой факт почему почему является нарушением такой факт это по-любому незаконно добывание таких тварин ну, тут никак по другому не скажешь э, ну, недаром возбуждено уголовное дело именно по незаконному поливанию э, как минимум говорит о недостаточной охраны э, охот пользователя своей территории вот э, это как бы основная, ну, основной момент почему э, опять же э, ну, по как там оказался нацпарк э, ну тут на самом деле очень просто конфликт у них затяжной и э, они постоянно отслеживают территорию, Ну, понятно, охотники, причем охотники уоровские, на стороне национального парка. Постоянно им поступает информация. Они, почему, опять же, приехали мы, потому что им туда, по понятным, опять же, политическим причинам, потом будет видео от, от ДП Берю, о том, как, как он Андрей Иванович как? подложил шкуры. Правда, в этот раз в их видео я подложил шкуры, 26 штук. Вот, и поэтому они вызвали нас, мы приехали, потому что им просто нельзя там одним появляться. Причем была, опять же, ситуация, когда mm -hmm. они появились одни, э, поймали Бирюков на охоте. Есть, кстати, даже фотографии этого случая. И их просто избили. И милиция это дело проигнорировала. На территории, на, территории на территории национального парка. Есть фотографии, они висят на сайте. Но почему-то для милиции это не доказательство. Давайте Русин Игорь, информационный агент АКИОШИ. Первый вопрос к Андрею Коболеву. Разграничен ли ваш национальный парк, который вы охраняете, и охот хозяйства. То есть это две разных территории, или одна входит в другую или каким-то образом они пересекаются, не совсем понятно. Это первый вопрос. Второй вопрос, какими техническими средствами оснащена ваша служба охраны? То есть, если у вас реальная возможность воспрепятствовать незаконной добыче животных на территории парка. Если есть Виход хазяйства. Ну, то есть вопросов, на самом делі. Ну, два, давайте Понятно, ну, на перше питання, згідно екологічного права, не може бути на території Природозаповідного фонду Національного природного парку мисливського господарства. Не може. <плес> Вони межують. Але мисливське господарство Бирюк Говорить про те, що це територія їхнього мисливського господарства, і на території Національного природного парку у них розташована відтворювана ділянка. Але, згідно з того правом відтворювальна ділянка колись може стати місцем, де треба буде добувати дитину. І тому заборонено по екологічному праву. Національний парк створ... є проект, був проєкт створення. После проекту создания проект организации, проект організації, слава богу, уже есть и у нас. На момент проекту создания, когда мы работали по проекту создания, мы ставили там информационные знаки, что это национальный природный парк. Виготовляли таблички красивые, видно было сдалы, что это национальный природный парк. Працівники, представники, точнее, Депоберюк, их просто руками ломали, их руками ломали. И мы выставили больше 150 знаков. На данный момент 5 остались. Они на вашей территории? На данный момент нет. Какие не, по, я хочу сказать, это. Я вам расскажу в меню. Подождите, Андрей Иванович, Это место Вопрос еще раз важный момент. Вопрос. Это место в пяти километрах от национального да, парка. Да, километров. Из То есть это не парка. территория национального парка, даже не его граница. Вопрос Друг... Нет, это охотничье хозяйство. Другое питание территория. я не видал. А, по обеспечению охраны национального природного парка. На данный момент у охраны национального парка два мопеда и больше никакого другого транспорта. Я, я хотел уточнить. Вы сказали, что охота вроде как запрещена уже два года, да? И вы вот говорите, что егеря охотничьего хозяйства берют, поймали на своей территории мужчину с ружьем. Да. Вот он куда хотел стрелять этот мужчина? И вообще зачем ему было ружье? Там он что-то просто забыл его снять? Ну, это до того мысли, И потом який? вы же говорите, что, что они еще плохо охраняют, и тут же говорите, поймали машину с ружьем. Ну, но ну, той человек за Месловской ружницей не сдействовал пострелу. Пострел сделали Егеря с его ружницей, и он ни не был. А убито было 25... пять. Мы ж конкретно по этому выпадку разбираемся. А если конкретно этот вопрос, то мне еще вопрос. Они, вот, то есть на этой территории что обнаружили шкуры, и вы на этом основании делаете вывод, что именно Чья территория, не я Це прошу прощения, это не мы так делаем вывод, это вывод закон. Это закон, закон, говорит закон. Так говорит Их мисловские угидья, они охраняют э, на ней порядок по мысливским мислив, по тваринам. Тогда еще один вопрос. Да. По данным, я видел заключение ветеринара, угу. там написано, что на шкурах нет следов тут и нет укусов. Вот вот хищников хищников нету, <laughs> <laughs> Это <неправда>. не правда, <laughs> не <правда>. Посмотрите на фотографии. <laughs> Посмотрите на фотографии. Там, Там лежат замороженные шкуры. Можно я ответил. Не треба бути экспертом. Выехавши на место, было видно следы трех разлив подъезду автомобилей в трех стареши, новиши и самая новиши. Это раз. то кто туда. Предожди. А, а, а, а видите, про пули, про кули э, должны сделать выводы не ветеринары, а полиция. И когда я зауважения робил, конечно, конечно, русское... конечно есть, конечно есть, конечно э, есть. Я зауважения робил полицейским, следчому. Выкажу, по выни, кожную шкуру развернуть и оглянути на предмет выявления отваров от куль. Вони этого не сделали. Вони хотели выучить только... Вы не можете делать вывод за... Я не делаю. Я робив зауважение полицейского. А, я, просто... я не да. да. делаю. Да. <laughs> У меня экспертизу. Я ж говорю, це это повинна сделать полиция. Есть еще вопрос к Андрею Тупикову. Да -да. Сейчас экологи говорят о том, что существует миграция диких животных из зоны проведения АТО, будем так говорить, в мирную часть территории Украины, то есть к нам, и Дуричанский парк находится, в общем-то, неподалеку от Луганской области. Не может ли быть вот это, этот отстрел санитарным отстрелом мигрировавших животных из вашей области, как есть Мы-то не знаем с другой стороны, кто, кто Санитарным отстрелом это не может быть. Потому что санитарный отстрел проводится по определенным нормам. И после санитарного отстрела вы не найдете ни одной нормы, которая бы сказала, что после санитарного отстрела остатки животных можно сваливать просто в лесу. Да. Вот нигде. То есть, если это санитарный отстрел, мы говорим сейчас, вот самая острая проблема, это африканская чума свиней. Они сейчас все говорят. И если бы это проводился отстрел санитарный именно э, по африканской чуме свиней, то остатки, остатков животных бы просто не было. Их утилизируют просто Сжигание. полностью или сжигают, или там, закапывают на определенную глубину, при этом там, соблюдаются такие э, санитарные требования, что ну, вот, мы были свидетелями, когда приехал ветеринар, который отбирал пробы. Вот, все санитарные правила отбора проб были нарушены, просто все. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы еще? Это да, ну, Я прошу вас, пожалуйста, давайте... Да? давайте Сейчас я... Ну, да, ну, да, ну, я подойду и вопрос... дам вам микрофон. Ну, зачем вы так делаете? Скажу, да? вот, вот, вот, вот. Зачем? Вы услышали вопрос? Да, по поводу, по поводу массового отстрела. Что это массовый случай браконьерства. Вот. Если говорить про отстрелы, то у нас есть охотхозяйства в области, которые официально получают лицензии в год там, до 30 лицензий. Это, по-моему, охотхозяйство в Изюмском районе. Но это официальная лицензированная охота, и у них там переизбыток кабана большой. Это Гай Лисамир, вот в Изюмской луке охотхозяйство. У них, да, они получают до 30 лицензий в год. Но мы говорим про массовое браконьерство. То есть таких случаев браконьерства массовых за последние лет пять не было в области, зафиксировано официально. Да, уточняющий вопрос можно по судам. Насколько я знаю, вроде бы как какое-то там движение уже пошло в сторону. в да? Дуречанский парк все-таки отменили решение, точнее иск ДП «Бирюк» о том, что вы якобы нарушаете там как-то Якобы пользу. мешаем им вести их деятельность. Да, можете более подробно об этом решении? Это Верховный суд, я насколько знаю, да, решил Да, вот этого решения мы добились в Кассации. То есть, что вам дает это решение сейчас в вашем конфликте многогодовом? Что нам дает? Сложно сказать, что оно нам дает. Мы, мы продолжаем работать так, как и, и работали. Зай, занимаемся охраной территории Белокрация. национального парка. Суть решения, сначала скажи. Суть, суть, суть решения, они, их заявления были так, таковы, что национальный парк, сотрудники национального парка мешают им проводить их хозяйственную деятельность. А именно... Сотрудники национального парка, к примеру, э, руинуют их темчасовые споруды на территории Мысловицкого госпиталя Бирюк. Жодного доказу, жодного документа подтверждается, э, который мог бы подтвердить хоть как-то эти слова. Нет, это все голословное. Вот, что сотрудники парка, ой, что ж, а мы работаем обстежение территории ДП Бирюк. Да мы в загали не кол Мы совершаем охрану и делаем обследование территории национального парка, а не территории ДПБиУ. Национальный парк это 3000 гектар, территория охотничего хозяйства это тридцать тысяч гектар. Все сотрудники парка работают в рамках территории национального парка. Вот, то есть все вот эти вот их заявления, что мы якобы мешаем, мы им и, и проверки проводим, и мешаем подкармливать, и створим мы там какие-то перепоны в работе егерской службы. Все, это все были голословные заявления, которые не имеют под собой никакой почвы. Вот. Но... Я прошу вас, ну пожалуйста, поднимаем руку, задаем вопрос. Мы записываем, стрим идет и в, в общем Вы понимаете, что там люди смотрят и хотят понимать, кто вообще спрашивает, кто, и кто что спрашивает. Подождите. И, и хозяйственный суд Харькова, и апелляционный суд, они поддержали да. это, несмотря на то, что ни одно из заявлений не было ничем подтверждено, обе инстанции это поддерживают. Но в кассационном суде нам удалось добиться справедливости и, э, вот это вот ихний иск по поводу того, что мы им якобы был отклонен в, Если завтра упразднято ход хозяйства, их земли перейдут в национальной Ни парт, в коем случае, нет, нет, нет, нет. А если завтра упразднят национальный парк, земля национального парка, перед охотно-хозяйство? Скорее, скорее всего, да, потому что охот хозяйство уже подмяло по полу пол района 35 тысяч гектаров. 35 тысяч три. и 3, все, бы заметить. я район. думаю, и собираются, ну, то есть были уже поползновения, по крайней мере, так говорят местные уоровцы, захватить остальную часть района. Я думаю, что это произойдет очень быстро. Вот, но хотелось бы опять же, то есть э, это не земельный спор, потому что национальному парку не нужно 30 тысяч гектар. Национальному парку нужна территория, на которой э, сохраняются ценные природные комплексы. В данной ситуации это меловые склоны или какие-то байрочные леса. То есть национальному парку нет никакой необходимости включать в себя поля какие-нибудь. Ну то есть э, задача совершенно другая государственного, государственной установы. Пожалуйста вот этой вот спорного этого участка собственно из-за которого был конфликт весь этот что-то решилось по, по нему я не помню название к сожалению э, небольшой Лес э, э, название заливный, лест заливный да. Андрей, э, на самом деле по поводу него э, не может ничего как бы э, окончательно решиться пока наше государство не выделит э, окончательно деньги но на землеустроительные работы в национальном парке, но сейчас э, разработан проект организации территории это документ который э, Дает полное зонирование парка и по закону он уже является основанием для контроля и полного, ну, полного контроля над своей территорией, что в общем-то должно упростить задачу работы. Но опять же, хотелось бы сказать, то есть весь ну, точок там 600 гектар, он никакого значения как по мне для ходхозяйства не имеет. То есть тут вопрос именно в каких-то амбициях скорее со стороны ходхозяйства. Вот продолжение, если это не земельный вопрос и конфликт, то ну какие амбиции могут до такого доводить? Вы можете озвучить а. этот конфликт вот в двух словах? Почему у вас такое возникло? Нет, Все. Нет, нет, нет, нет. Почему... Вот почему почему возникло все очень просто. Кто был в маленьких ну в отдаленных районах, тот понимает, что как бы ну есть определенные люди в районах, которые чувствуют себя ну хозяевами жизни, скажем так. Вот в Дуричанском районе ДП «Бирюк» как раз очень долго чувствовали себя вот хозяевами жизни, и тут какая-то появляется букашка в виде национального парка, которая ограничивает, ограничивает их свободу, пусть даже на маленьком участке. Вот На самом деле как бы Проблемы можно было бы избежать Если бы тот же управление лесного и охотничьего хозяйства Просто исключило 600 гектаров Из 35 тысяч ну Изменило бы договор И проблемы вообще бы никакой не было Но почему-то вот 600 гектаров Являются каким-то камнем преткновения То есть национальный парк вот, Он как бы ведет охрану Я знаю там случаи, когда национальные парки Работают вместе с охотхозяйствами Потому что ну по сути занимаются похожими делами То есть и национальный парк что-то охраняет и охот хозяйства охраняет охот фауну соответственно как бы им выгоднее сотрудничать но тут такого не происходит вот по такой причине ну поначалу пытались причем даже мы участвовали в процессе попыток договариваться но закончилось оно после того как по-моему поймали Грищенко с ружьем не не не, -не это закончилось как это раз еще так... раньше можно я добавлю на это время почему охрана? спорное, Хорошо, спорное питание э, урочище заливное генетично все свиньи там народились. Это самая большая интересное, в Дворечанском районе. И когда приходит летний сезон, дикая тварина расходится, потому что им тесно в этом лесу. А на зиму они расходятся обратно. И в этот период лютый, потом березень, в березень они народжают свиньи, свиноматки. И они всю зиму находятся в этом лесу. И зимою охотничому мисливському господарству не бити бить живность, кроме этого леса хотел спросить у Андрея Дубика, вот как специалистов по животным, э, можно же определить по шкурам там, или по животным каким-то образом, э, в каком регионе они жили, потому что вот, ну, местные жители нам сообщают, что и в других регионах идет массовая стрельба, там выезжают на машины и такое прочее. Ну... Массовая стрельба свету, сейчас много свету, где идет, да. свету, Но на самом деле это можно было бы сделать, если бы э, на данный момент были проведенные мероприятия по там не знаю чипированию например да или или созданию какого-то банка э, генбанка не знаю вот тогда это можно было сделать а, а вот так вот просто вот по остаткам животным сказать откуда они пришли откуда они привезены пришли прибежали это невозможно просто невозможно скажи а быть, это было какое-то где-то их откармливали а потом просто забили это Вполне, возможно. Вполне вероятно одно такое Мы, допустим, к этой версии придерживаемся больше всего. Вместе с лисиями с шкура. И еще такой вопрос. Вы уже затронули этот конфликт. Может такое быть, что, поскольку у охотхозяйства есть недоброжелатели, они просто привезли туда эти шкуры, разложили, так как на витрине, и позвали вас. Ну, шкуры, ну и на, на витрине не, были не были основные недоброжелатели, и, поверьте, я не привозил эти шкуры туда. И они не были разложены. А «Косвенные доказательства, это о чем можно сказать. Косвенные доказательства. Там, в том месте, где были були шкуры, косвенно. Это все косвенно. Там кукурудза и те ялинки, которые Депобирюк возил весь час перед новорічними святами в місто Харьков на прицепах. Это один прицеп, двухосный прицеп. Все все знают. Если есть недоверие до кого-то из сидящих за столом, выйдите в Двореченский район и поспелкуйте с простыми гражданами, с женками, с детьми, с пионером, Поспелкуйтесь и вам все расскажут, что там дается. Спасибо. Есть ли вопросы еще, коллеги? Спасибо. Тогда будем заканчивать. До новых встреч, как говорится. Спасибо.